Я Люба. Я начала пить Виаргуми 25-й, 27 -й и 1 с февраля месяца. За 4 месяца я похудела на 23 килограмма. Вот можете посмотреть по размеру моей кофты. Она, в общем-то, уже свободно ходит, без всяких натяжек. И, меня вот, и как бы тут вот торчало все, и живот был больше груди, так что вот смотрите, конечно, я еще продолжаю этот процесс, потому что 23 килограмма мне мало. Я принимала виаргоны, номер 12, 1, 21, 6, 5. Во-первых, получила такой хороший результат, как по зрению. Я носила очки, у меня миопея минус 2, теперь я свободно хожу без очков, Uh, у меня нет такого ощущения рези и усталости в глазах. Uh, второй результат, который я получила, я похудела. У меня ушли объемы, стала надевать красивые платья. <laughs> uh, что еще хочу сказать? Uh, кожа стала лучше, сухость ушла. Так что применяйте Виаргоны и будете здоровыми и красивыми. Это просто сенсационное сообщение, это прорыв в нашей медицине. Создано, наконец, то, что человечество давно ждало. Российские ученые, профессора Ямсков Игорь Александрович и его жена Виктория Петровна, это доктора наук, работающие в области биомедицины, стали мировыми учеными. Они создали за свой 30-летний труд уникальные природные препараты. Флуревиты – это уникальные молекулы, данной самой природой, способные регенерировать и омоложение всего организма нашего человека. Новый класс препаратов, которые восстанавливают структуры конкретного органа человеческого организма, активизируют сама саморе... Я сегодня встречалась с одной женщиной, которая проговорила, я столько времени потеряла, я даже не знала, что у нас в России есть такие капли. Если бы я знала раньше, мне бы не удалили щитовидку. Представляете, вот такую фразу я сегодня услышала.